К сожалению, мы практически не можем выделить войн, которые велись бы только из-за убеждений, только ради торжества идеала. Хотя национальная историческая наука в каждой стране, я имею в виду национальная, не наша, а в любой цивилизованной стране, пытается доказывать, что определенное количество войн, ведшихся данным народом и его государством, носило идейный характер. И таким образом эти войны были стопроцентно справедливы. К сожалению, анализ отдельно взятой каждой войны выявляет, то, что она состоит всегда из нескольких побудительных составляющих, и всегда, вот это самое неприятное, всегда присутствует экономический элемент в побудительных мотивах. То есть расчет получения добычи путем войны ⁇ это постоянное явление, присущее войне как процессу. Я не очень заумно говорю. Точно? Смотрите, можно, конечно, упрощать, но вы понимаете, тут какая штука, когда начинаешь упрощать, то есть вроде бы надо опуститься до уровня сознания очень-очень среднего слушателя, можно вместе с упрощением выплеснуть суть.